Угу. Посиди, со мной, на... Ну смотрите, здесь все просто. Вокальный нос, она поет, не напрягается и поет, как говорит. То есть она словно бы рассказывает вам историю. Вообще, если вы хотите круто петь, не пойте. Рассказывайте истории. Смотрите, как э, достаточно низко, да, даже для Лолиты у нее ну такой низкий голос, в принципе, э, достаточно низко она поет. Не всем эта песня подойдет. А И тоже динамика. Как игра, она как будто бы вот, видите, сейчас я остановила, начинает открывать рот, да, сейчас, скорее всего, микст будет э, что-то, я песню эту не слышала э, до этого, да, но э, Опять-таки, когда она м, пела до этого, то есть она практически как будто рассказывала историю, проговаривала. Вокальный нос очень мягкий и очень эмоционально окрашенный. Конечно же, Лолита, ну, в общем-то, Лолита такая певица очень эмоциональная, и она очень харизматичная, и в голосе и это слышно. Ты же будешь писать мне за Она здесь, смотрите, как бы дает очень такую сильную атаку, подачу звука, но ноты не супервысокие. Я бы даже сказала, что скорее всего это вокальный нос идет, который в микс. Вот. Как Реальная начинается жизнь, что не чувствует ничего. Я притворюсь там. Ну я притворюсь. Конечно, микс она задевает уже. А смотрите, люди, прошу лишь одного. Посмотрите, люди прошу лишь одного, но она четко отправляет звук на твердое небо. Вот услышьте это на твердое небо. Вот это, кстати, немножко даже пугачевская манера такая, да, бросить звук. Вот он даже... Вот для начинающих, конечно, эта песня будет непростая, потому что здесь такая прям драматика, ребят, очень она как бы драматично поет, очень, вы знаете, получается больше на игре актерской, да, на харизме здесь, чем, ну, она больше про актерское мастерство, чем прям конкретно про вокал. Но если вы не обладайте хорошими вокальными данными, вы можете на припеве сорваться. будешь мне Скажи, ты будешь вот бэк-вокалист 100%, посмотрите, в миксте, посмотрите, как он работает. Да? Можно, в принципе, порой по выражению лица понять, в каком приеме человек поет. Говорю, дай, сопротивление, вот сопротивление, вот это вот тоже она закинула звук да, в микс через твердое небо. Зачем тоже, ну, как бы, да, тут она использует, миксует микс с грудным, добавляя белки. Там, где... там где тоже. Но вот э, Лолита тоже мне, конечно, очень импонирует в плане того, какая она свободная, раскрепощенная и в телодвижениях, да, во всем очень харизматичная певица, а, поэтому, конечно, да, эта песня не для новичков сто процентов не для новичков.